Добрый день. Хотелось бы выразить слова благодарности Максиму Сергеевичу Подвальникову за предоставленные знания в курсе начальной школы ортодонтии и за отличное визуальное оформление, что значительно упрощает усвоение материала. Однозначно советую всем ординаторам, всем студентам старших курсов кто уже решил для себя, что хочет быть ортодонтом в дальнейшем, пройти начальную школу, это даст некую базу знаний, которая позволит более продуктивно развиваться в такой дисциплине, как ортодонтия. А Максиму Сергеевичу еще раз спасибо, очень хороший курс, мне было интересно.